Вы много узнали в поездку. Слушали бы много по администрации, была очень полезная беседа, откровенно наличных. Э, много узнал много. А Опять же, чтобы ответить о реалиях, которые здесь имеют место а тех проблем, с которыми столкнулся главами параллельных администраций, а тех проблем, с которыми народу столкнулся, в первую очередь. Но я думаю, что это самое главное. вы знаете, я сам, когда смотрю основные каналы телевидения, с возмущением вообще, честно говоря, наблюдаю эти сцены, когда люди требуют деньги, которые они заработали уже давно. Мало того, что рискуют жизнью здесь, выполняют, выполняют свой долг перед Отечеством, воюют здесь, наводят конституционный порядок на Северном Кавказе, рискуют жизнью. Да еще и денег не получают вовремя. Это, конечно, возмутительно. Это одна из тем, которые мы обсуждаем здесь, и одна из тем, которая будет предметом обсуждения буквально завтра в Москве и с Министерством финансов, и с Министерством обороны. Ваше отношение к тому, что Совет Ставича Наргуна принял обращение, принял, обрат, обратился с просьбой не выводить войска, они боятся, что останутся без защиты? Это тоже одна из тем. Мы должны понять, в каком объеме нужно выводить войска, куда они должны выводиться. В любом случае могу вам сказать, что Россия будет иметь здесь столько войск, сколько считает нужным. А сокращение, сокращение касается только избыточного контингента. И оно будет происходить в соответствии с процессами роста возможностей правоохранительных органов. Вот все это будет проанализировано, и только на основе этого анализа будут приниматься решения по выводу.